Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, коллеги наши в территориях. Начинаем наше уже текущее системное второе обратное совещание. И бы У нас все руководители территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований на месте. Все на месте? Назначение ну, тех, кто выпуск ⁇ н. Хорошо. Uh -huh. Начинаем нашу работу, начальник организационного управления Елена Николаевна Шумская, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте, коллеги. Первое, что я хотел бы сказать, о том, что 16 октября у нас состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вопросы сознания и второй кабинетский дня сегодня будет выше. Значит, хотелось бы обратить внимание территориальных избирательных комиссий для того, чтобы они оказывали помощь избирателям, ну, не тем избирательным комиссиям, но избавленным, то образование, которое представляет собой для формирования, для назначения состава от Санкт петербургской избирательной комиссии кандидатов. И передайте, пожалуйста, тоже эти пожелания избирателям комиссии, если, они, если их нет, на видеоконференц-связи. У нас предстоит сейчас формирование Сирога Ломоносова и еще 10 фестивальный у нас предстоит формирование в 2019 году, в связи с течением срока полномочия. Значит, у Санкт-Петербургской избирательной комиссии как раз прерогатива, своя прерогатива назначение своей, своей половины предложения, вернее, своей половины кандидатур для назначения в состав избирательной комиссии. Это у нас избирательная комиссия «Красненькая речка», «Стрельна», «Финляндский округ, «Пескаревка», «Дачная», «Окерви», Пороховые, э, Невские выборы, э, Муниципальный 54 и Семеновский. На сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии есть раздел. Э, справа на сайте э, раздел формирования избирательной комиссии муниципальных образований». Обращайте, пожалуйста, внимание коллег на порядок продавания документов, потому что иногда документы приходят. Ну, скажем так, приходится их дорабатывать, чтобы это время не отнимать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, округе спрашивайте. В этом же разделе размещены и постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о порядке предложения кандидатур в состав комиссии от 7 февраля 2017 года, номер 207.1. И там же приведены формы э, образцов документов, которые необходимо представить в санкт петербургской избирательной комиссии для назначения. У меня все. А, благодарю вас, Илья Николаевна. А, а, начальник управления информационный центр Олег Владимирович Шукир Барусов. Добрый день. У нас, в принципе, все в э, тепучке. Единственное, хотелось напомнить о э, желании получить до конца октября карты. С границей межштатного избирательного комиссии. Ну, собственно, все, все. Хорошо, МВДВОС. Тур, Наталья Викторовна, начальник финансового управления. Продолжение следующее. Продолжение следующее. Продолжение следующее. А, Зацеп Олег Олегович, начальник юридического управления, член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса, Пожалуйста. У меня фигнад, не буду территориальная комиссии перегружать какой-то информации, со всеми нахожусь на связи в рабочем режиме. Проблем ни у кого каких-то критичных частных. Хорошо. Левита Евгения Эдуардовна, начальник управления организации правового обеспечения избирательного процесса. Пожалуйста. Добрый ну, день, уважаемые коллеги. С обучения начнем. Мы получили акад отчет отчеты результатов проведения тиком тестирования впервые назначенных членов УИП. Это те самые 90 вопросов. Всего обучено было 6305 человек. Средний балл, который получили ваши обучающие, 79 баллов. Обращаю внимание, что реальной избирательной комиссии работают и не закончили по объективным причинам и результаты не предоставили, это тип номер три. и тип номер 10, прошу оперативно эту работу закончить и информацию в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию направить. Уважаемые коллеги, мы продолжаем совершенствовать такую форму обучения, как проведение единого дня тестирования. С технической стороны мы отметили, что сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии и наши серверы, к сожалению, не могут выдержать такую нагрузку, которая, которая требуется для проведения, обеспечения участия такого количества людей в тестировании. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность создания единого сайта сайты дистанционного обучения, на котором будет проводиться не только тестирование, но и будут находиться материалы для обучения. В связи с этим прошу вас до конца недели направить в адрес управления ваше предложение по организации этой работы и по возможному наполнению необходимого данного сайта. Если, уважаемые коллега, будет оправдана такая, такая форма работы, то мы, соответственно, будем до конца года ее пытаться внедрить. Далее коллеги, мы направили в ваш адрес типовые решения по вопросу обложения полномочий избирательной комиссии муниципального образования на ТИК. Поступают вопросы, откуда там появилось решение территориальной избирательной комиссии. Да, конечно же, его нет в требованиях 67 федерального закона. Однако мы понимаем, что прием на себя неких обязательств – это все-таки двусторонний акт. Поэтому, так как полномочия будут возлагаться на ДИК, мы предлагаем вам протоколе на заседание территориальной избирательной комиссии до принятия решения Санкт-Петербургской такие вопросы рассматривать. Далее, коллеги, 26 числа планируется проведение в ресурсном центре обучения председателей, заместителей и секретарей территориальных избирательных комиссий по вопросам судопроизводства по, по избирательному законодательству. Направлены приглашения в городской суд, в прокуратуру, поэтому в случае наличия у вас вопросов, которые вы полагаете необходимым на этом семинаре обсудить, тоже прошу до конца недели направлять их в адрес управления. Помимо этого, коллеги, планом работы комиссии, планом работы по обучению у нас запланировано до конца месяца проведение семинара по, на работе с сайтом Также прошу до конца этой недели направить ваши вопросы и предложения, которые вы бы хотели обсудить на данном семинаре. Из Центральной избирательной комиссии за подписью секретаря комиссии моего Владимировна Гришина у нас поступил запрос по совершенствованию учебно-методического комплекса, который расположен на сайте ЦАИД и обучение по которому прошли сейчас ваши вновь назначенные председатели. Мы до 10 декабря должны направить к свои предложения. Прошу вас в этой сведетельной терапии все проанализировать. Мы сейчас направим вам соответствующий запрос. И также представить свое предложение по переформатированию либо какому-то изменению вот этого обучающего портала Цари ЦИК России». Коллеги, ЦИК России начал цикл обучающих мероприятий для субъектурных избирательных комиссий и членов и сотрудников аппарата по различным вопросам организации избирательного процесса. По поручению руководителя присутствую на этих мероприятиях После этого анализируем видеозапись, которую делаем с этих семинаров. По результатам анализа необходимую нарезку либо видео, либо некие методические рекомендации, важные для тиков, которые мы получили, мы будем вам направлять. Уважаемые коллеги, мы направляли вам запрос по поводу постоянного мониторинга изменения количества депутатов и границ избирательных округов муниципальных образований. Срок предоставления данной информации указан как не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. К сожалению, по состоянию на сегодня сведения нам представили только 14 территориальных избирательных комиссий. Просим вас внимательно этот запрос поднять, табличку посмотреть и оперативно ее направлять. Uh, все, у меня пока все осталось в рабочем порядке. Uh, хорошо, благодарю, вас, Илья Эдуардовна. Uh, переходим uh, к общению с uh, председателями территориальных избирательных комиссий. Значит, коротко, по существу, вопросы, планы на неделю, чем мы сегодня занимаемся на территории, спорные вопросы, сложные вопросы. И хотел бы, вот то, что говорила сегодня, сейчас Надежда Эдуард, внимание и о, в установленный срок направить о, необходимую информацию. О, пожалуйста, Нечаев Ольга Дмитриевна, Адмиралтейский район. Доброе утро. Александр уважаемые коллеги, на этой неделе работа комиссии идет в штатном режиме. Запланировано совещание с председателями избирательных комиссий муниципальных образований по работе с картами, с границами избирательных округов и по анализу численности избирательных округов и избирательных участков. Также на этой неделе комиссия проводит анализ результатов тестирования с целью дополнения учебно-методических материалов, которые нам понадобятся во время обучения в ноябре-декабре этого года. Доклад окончен. Спасибо. А, На предыдущей неделе были переданы данные по этому обучения, тестирования школ избирательной комиссии, также были переданы данные по формированию избирательной комиссии муниципального образования муниципального Ждем вашего решения по предложению кандидатуры на должность председателя избирательной комиссии. Находимся в плотном взаимодействии с избирательными коллекциями муниципальных образований. Осуществляем мониторинг границ, осуществляем мониторинг численности избирателей по территории. Возможно, в ближайшие пару месяцев будет актуальный вопрос по э, выделению нового избирательного участка в связи с максимальной численностью избирателей. А, также подготовим э, заседание ТИК, связанное с данными вопросами Ждем согласования с вами, э, возможности объявления объема предложения назначения в резервы. Хорошо, мы благодарим вас, Алексей Владимирович. Значит, завтра мы вернулись на заседание городской избирательной комиссии этот вопрос. И решение будет принято. Выборский район ТИК номер 10 Трупана Николая Сибирича. Говорю, уважаемые коллеги, даже когда будет на проблемах, это уточнение уголовного участка 9-го слова пространства на территории по на территориальной зачислением комиссии. Также уточнение сведения по территориальной зачислению резерв участков Значит, По результатам. Будет уточнение принято решение о сборке предложений под зачислению зачислением резерв участков избирательных комиссий. Также планируется начиная с завтрашнего дня встреча с председателями непосредственно места голосования в школах, а также будет проводиться анализ материалов тестирования. Доклад закончен. ТИП четырнадцать Суранова надо отвлерева, пожалуйста за уговору коллеги, федеральная комиссия работает в плановом движении и основными направлениями работы на следующей неделе у нас пересмотрена. Работа с планшетами по уточнению границы избирательных участков, а, по совместной работе с администрацией по поиску помещений для переноса помещений для голосования на первые этаже а, Кроме того, ведется работа по кадровому составу из Мерцаргалова. По каждому составу чистому комиссии также начинается работа по выполнению планов бюджетного планирования. Да, да. Спасибо, что мы 22, Шпаков Александр Владимирович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлой неделе Тим 22 провел заседание, на котором было принято решение о проведении. обслуживания и ведения сайта в соответствии с выделенными бюджетными средствами по данному вопросу. Сейчас налаживается вопрос взаимодействия. Как раз поступило письмо по сайту уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Шишлова. Соответственно, ведется также работа по этому направлению, по устранению, если они есть, и анализу. тех недостатков, которые... У меня все спасибо за это Благодарю вас, стик номер 17. Демкин Василий Георгиевич, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Все также в движение. Обучение планируем по молодому роду. Назначили представитель школы избирательных комиссий, начинается этой недели. А также проводим работу по скартами. Также да, да, да, работа с хартами, границей. Он работал в школе, сеста у него, ну, ну, ну, в школе, Хорошо. Кировский район. Это Ахилова Елена Константиновна. пожалуйста. Елена Константиновна. Есть. Территориальная комиссия номер 3 планирует на этой неделе работа, естественно, с планшетами по уточнению границ. Встреча с председателями муниципальных и к избирательных комиссий, муниципальных образований. Тоже в связи с этим связаны кадровые вопросы и за нами очень большой объем работы. Это выдача удостоверений участковым избирательной комиссии. Все, доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Тип номер 7 Шишкин Виктор Викторович. Глубы уважаемые коллеги, на неделе запланированы встречи с представителями избирательных комиссий муниципальных образований и председателями УИК по уточнению границ избирательных участков и численности избирательно конкретных избирательных участках. Также сегодня состоялось заседание территориальной избирательной комиссии. Номер 7. Было утверждено положение о рабочей группе по уточнению списка избирателей. Это включает тех замечаний, которые были озвучены на выездном заседании. Также было принято решение о приеме предложений для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий, ранее в которых были так сказать, проведены кад кадровые решения по исключению э лиц, которые не соответствуют федеральным требованию федерального закона номер 67. Э -э работа ведется в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти И достаточно конструктивно. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Виктор Викторович. Колпинский район, Токарев, Евгений Вадимович, пожалуйста. двадцать 21. С картографией и начинаем работать. <связь> Будут проводить рабочие встречи с руководителями избирательной комиссии муниципальных образований на территории района. У меня все. Спасибо. Благодарю вас, Евгений Владимирович. Красногвардейский район, тип номер четыре. Залипов Ильдар а. Абдулович, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. На этой неделе будет проводиться работа с планшетами территории развития муниципальных образований, на котором распространяется полномочий тип номер 4, актуализация адресного пространства территории подведенности тип 4, работа с персональным составем и дверь, и работа с резервом. Все, спасибо. Да, вас и, дорогой, и 25, Ефремова Елена Алексеевна, пожалуйста нам нужно настроить именно работу на с закончили. Да. Здравствуйте, уважаемые коллеги. На прошлой неделе, 11 октября, состоялось заседание территориальной комиссии. Был объявлен прием предложений по в состав в участковой комиссии 1139, информационное сообщение о публикованном статистике Южно-Приморский вестник от 11 октября соответственно мы в прием предложений по составу новой комиссии вот до 14 ноября. Что касается обсуждения участковых комиссий, отчет о тестировании первой назначенной членов уезд был направлен в Санкт-Петербургскую комиссию. Сегодня проводим работу по формированию тем для дальнейшего обучения членов комиссии на основе наиболее распространенных ошибок, которые были выделены в архитектуре Продолжается работа с адресным пространством. Получено взята в работу у нас для уточнения планшеты. В администрацию района передали для сверки сведения об адресном пространстве. Доклад окончен. Здорово, Уважаемый Виктор Александрович, уважаемые коллеги, 10 октября 2016 года состоялось заседание ТИК-26, на котором рассматривались кадровые вопросы состав УИИ. Плацшебы получены с картами границ избирательных участков и округов. На данный момент проверяем границы четырех муниципальных образований. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии направлена информация о прохождении тестирования назначенных членов участковых избирательных комиссий после прохождения дистанционного обучения. В соответствии с комплексом учебных материалов, разработанных учебно-техническим центром и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, всего прошло тестирование 281 человек. Председатель ТИК-26 10 октября 2018 года принял участие в совещании Санкт-Петербургской избирательной комиссии по вопросам уточнения перечени избирательных участков и границ в соответствии с подпунктом 3, пункта 2, статьи 19 Федерального закона 67 в основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. А именно в части уточнения границ избирательных участков 1188 и 1189, а также образование нового избирательного участка 1190. как такой же? всех коллег внимание здесь вот доклад э, Никандровой Татьяны Борисовны как раз по существу, по сути вопроса, э, чем занимается территориальная избирательная комиссия в целом вся система на ее территории. Благодарю вас Татьяна Борисовна. Кронштадт э, ТИП-15 э, Климачева Ирина Сергеевна, пожалуйста Кронштадт это... Ну, что, да, да. А, значит, э, ты сам, э, Андрей Владимирович. Вот второй раз. И, э, разговоры про прибыль. То есть мы с вами. Здравствуйте. Э, э. 15 работает в штатном решении. Принимает участие в заседании Конституционного совета председателей. Заседание ТИКа 15 созывается по мере необходимости Председателям Ближайшее это планируется в декабре месяце связанная с проведением с нового института по делу производства в плана работы на 2019 год и структуры аппарата ТИК-15. Мероприятия по обучению участковых комиссий э, продолжат участие в единых городских днях тестирования. Э, планируется в ближайшее время завершить обучение участковых э, комиссий членов по комплексу, разработанному с получением сертификата, по уточнению границ информация, значит, до 2019 года мы не планируем в районе изменения границ. В настоящее время в июне, в июне 2016 года были возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования на тик 15 2014 году мы проводили выборы уже. Эм, муниципальный выпуск, опыт имеется, и мы тоже знаем, что нам нужно делать. Работа перед при, при, избирательных участков на первые этажи здания все время держится на контроле. С учетом таких немаловажных факторов приборных зданий в районе, это проведение голосования, даже желание избирателей на, на определенных избирательных участках. Также есть хороший комплекс. Эм, Мобильный избиратель, который может помочь в этом вопросе. Ну и участие по приглашению в которые проводят администрации Кронштадтского района. Э, то есть, принимают активное участие. Например, на этой неделе мы приглашены на э, слушание по бюджету, на общественный совет и будем принимать участие в субботнике. Спасибо за внимание. Доклад о том. <связь> Благодарю вас, <связь> Продуктный район э, Закипной, Дмитрий Юрьевич Павловский, день 12. Уважаемые коллеги, добрый день. Работы специальной избирательной комиссии соответствии со всеми необходимыми планами и в активном участии администрации района. Что касается а, границ избирательных участков, то есть работа мы проводим совместно с организационным самоуправления администрацией района. А, Изменения границ не планируется ни в этом, ни в следующем году. Направили предложение Санкт-Петербургскую избирательную комиссию об образовании дополнительного участка, разделить участок 12.39 на два участка, в связи с тем, что избирателям неудобно и далеко добираться до помещения для голосования. Поэтому просим вас поддержать данную инициативу. Соответственно, и территориальная избирательная комиссия, и администрация района предпринят все мероприятия для того, чтобы... Избирателям было удобно добираться до избирательного участка. На этой неделе у нас планируется с вашим участием совещание, то есть ведем необходимую работу по подготовке. В связи с этим, Виктор Александрович, я позволю себе озвучить вопрос, который сейчас беспокоит органы местного самоуправления и МО. Хотелось бы услышать на совещании, которое у нас будет 17 числа, информацию. То есть вопрос звучит следующим образом. Как и в какие сроки будет строиться работа по методическому сопровождению деятельности ИКМО? Планируется ли проведение обучающих семинаров для председателей ИКМО и в какие сроки, чтобы можно было спланировать работу как ИКМО, как территориальной избирательной комиссии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии? Ведется сейчас работа по подготовке обучающего семинара для председателей участковых избирательной комиссии и для ИКМО. Хотел бы поблагодарить наблюдателей Санкт-Петербурга, которые будут выступать в качестве садокладчиков на обучении. Они расскажут нам о тех нарушениях и замечаниях и недостатках, которые они выявляют в ходе избирательной кампании, а также как строится их работа в день выборов. Ну, вкратце все, доклад окончен. Благодарю Вас, Дмитрий Юрьевич, Владимир Владимирович. Мы включаем так сказать, вопросы, заданные в избирательной комиссии, на нашу встречу. Даю мнение, ну а в целом, нужно к следующему аппаратному совещанию подготовить по всей территории Санкт-Петербурга какую информацию а, письменно довести. Следующее, значит, наблюдатели Санкт-Петербурга, хорошо, это наши партнеры, которые дают нам возможность работать и видеть те недостатки, на которые мы должны обратить внимание. Это здорово. Значит, Работаем, продолжаем вместе с ними. Их слышим. Следующее. Московский район Шкарина, Диана Анатольевна, ТИК-19. Здравствуйте, коллеги. Председатель ТИК находится в очередном отпуске. Работа идет в плановом режиме. Председатель всегда на связи. На этой неделе запланирована работа с картой по уточнению границ избирательного участка. Все, спасибо. Доклад обойдет. Благодарим вас. тик Ющенко. Лариса Владимировна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. На этой неделе территориальная избирательная комиссия 27 планирует продолжить следующую работу. Объект совместно с администрацией района по вопросам оптимизации расположения избирательных участков. согласовали Следующий вопрос. Согласовали изменения границ избирательных участков в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. И далее готовим документы для передачи в администрацию. Работа с планшетами по уточнению границ избирательных участков и запланировали себе на этой неделе на основе анализа результатов тестирования разработать обучающее мероприятие для дальнейшего общения с вновь назначенными членами Уиков и вновь назначенными тройками председатель зам секретарь участков избирательных комиссий. На этой неделе все. Доклад закончен. Благодарю вас, Лариса Владимировна, Невский район, тип номер 5, Куницына Марина Григорьевна. Пожалуйста. Пожалуйста, коллеги, работа проводится в плане окружения. На этой неделе запланирована встреча с избирательными комиссиями и муниципальными по окрущению границ избирательных участков. Продолжаем работу по узначению список в резерв участковых избирательных комиссий и совместно с администрацией проводим работу по переносу участковых комиссий на первый этаж. Спасибо. А, благодарю вас. 10, 24, вот так, а тот, Добрый день, коллеги. В настоящее время на территории подвижности на тип номер 24 идет процесс формирования избирательной комиссии муниципального округа Ивановский, который осуществляется под моим контролем. Также на эту неделю запланирован, как уже сказал коллеги, совместный объезд по помещению для голосования по возможному переносу на первый этаж. Ну и также текущая работа по сайтам и торгу. Спасибо, доклад, окончательно. А, благодарю вас, Антон Юрьевич, ну контроль это хорошо. На прежней вахте у меня 70%. Это, скромно сказано, была организация моей работы в порядке контроля да, за исполнение решений главы государства, федеральных законов и так далее. Но для нас с вами очень важно добиться положительного результата. Мы должны с вами двигаться вперед, находить порядок взаимоотношений, смотреть, конечно же, за этим, оказывать содействие и так далее. С контролем это здорово, но нужно, нам, нам нужен результат. Благодарю вас, Анатолий Юрьевич. Петрогр... Петроградский район, Алексеев Вячеслав Евгеньевич, только 17 лет. Добрый день. На этой неделе заседания не планируется. А, изменение границ и количество муниципальных депутатов также не планировалось. Проводится анализ обучение русского комиссии на основании этого анализа проводства обучения комиссии. Взаимодействие только на местном самоуправлении и администрации проводится в рабочем режиме. окончен. Спасибо. Все, да? район. уже состоявшегося тестирования. Мы ждем материалы тестирования и получения в предыдущем. И мы задачи а, я хотел выделить то, что а, не так давно введен в эксплуатацию достаточно большой жилой комплекс а, на территории муниципального образования Черная Речка. И мы отслеживаем численность в динамики. Мы понимаем, что Велика вероятность того, что к концу года она перевалит через 3000 человек. Мы не допустим ситуации, при которой нам придется в режиме от чрезвычайного положения действовать на коммунии выборов. Поэтому мы будем работать на упреждение. В зависимости от ситуации, ближе к концу года мы примем решение или мы обратимся, уважаемые коллеги, к вам, госбеком, с просьбой создать новый избирательный участок, или мы примем решение ТИКом о том, чтобы выйти с предложением в администрацию района внести изменения в адресное пространство. Ну и, конечно, мы все здесь, в Приморском районе, ждем пятницы. Ждем Виктора Александровича у вас, к нам в гости. Приезжайте, мы готовы разговаривать вас. Благодарю вас, Вячеслав Михайлович. Значит, с вами готовьте свои предложения и направляйте их в городскую избирательную миссию. В этом пятницу спасибо за приглашение. В пятницу мы встретимся и в рабочем порядке обсудим э, те проблемы, которые вы сейчас э, нам озвучили. Э, спасибо, Александр Михайлович. 15. Светлана Анатольевна, пожалуйста. Добрый день, Я, как это, меня колега превзю. Я тоже хочу сказать, что эта неделя для нас работа построена под лозунгом ⁇ Визита ⁇ Мы, конечно, готовимся к приезду гостей, в том числе я знаю, что коллеги этого не делали. Я не знаю Виктор Александрович, как вы отнесетесь к варианту вручения благодарности ЦИК в этом формате если это уместно то мы будем бы признательны мы бы определили численность и возможно вы поддержите если формат этого мероприятия не предусматривает ну тогда с вашего разрешения мы просто используем Сбор большого количества коллег, чтобы несколько раз их не отвлекать. И поблагодарим коллег за проделанную работу на выборах президента Российской Федерации. В взаимодействии с избирательными комиссиями муниципальных образований, которых вы здесь видите, мы проводим совещания еженедельные. Мы постоянно находимся в контакте и э, по телефонной связи, и личное участие. В настоящий момент мы получили уведомление от э, Совета э, Аклисева-Носа э, об изменении в составе ИКМО. Э, мы оказали методическую помощь для того, чтобы процесс непрерывно чтобы комиссия была сформирована и э, все было нормально, объяснили, как действовать далее. Э, вопросы, которые возникли, я задавала в том числе на рабочем совещании в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В настоящий момент все понятно, как действовать дальше. Э, пр проблема не существует. Э, работа с картами идет в рабочем порядке. Мы э, получили карты и бумажные носители в электронном варианте. Есть тоже инициативное подготовленное обращение коллегами из муниципального образования Лахта Мольдена, с которым я подъеду в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Это связано с тем, что пропорциональная численность избирателей существенно отличается по тем округам, которые при создании утверждены. Мы понимаем, что с точки зрения 67-го федерального закона обязательного обязанности что-либо менять не возникает, но коллегия беспокоится. И если не возражаете, мы на неделе подъедем с вот, председателем ИКМО к вам, чтобы в рабочем порядке эти вопросы решать. Спасибо. Благодарю вас, Светлана Анатольевна. Значит, наша информация принята. Сейчас мы будем с ней работать и полиция, и в МОЗ, и по, носу, и по ну, ждем. Пожалуйста, вот Надежда Ивановна уже поручение такое имеет. И давайте поработаем, определимся. Спасибо. Тип 28, Шахманов, Сирожудин Джарулаевич, пожалуйста. Виктор Александрович уважаемые коллеги. Работа Территориальной избирательной комиссии номер 28 идет в штатном режиме. На этой неделе запланирована непосредственно работа с планшетами, с привлечением с обязательным привлечением представителей председателей избирательных комиссий муниципальных образований, а также представителей глав муниципальных образований. И подытоживая, Виктор мы... С нетерпением ждем вас у нас в районе. Спасибо, да, очень хорошо. Я даю лаевич. Пушкинский район, тип номер 20 Иванова, Анастасия Геннадьевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. же, как и другие тербирательные комиссии на этой неделе работаем с планшетами и проводим анализ полноты размещения информации на сайте избирательной комиссии. Завтра совместно с района запланировано совещание с приглашениями представителей высших учебных заведений отдела образования по подготовке и привлечению к участия в конкурсе «Атмосфера». Также совместно с района на неделю осуществляет подготовительное мероприятие по проведению в районе 24 октября общегородского мероприятия в Центре социальной реабилитации Инвалидов. Доклад закончен. Благодарю вас, Анастасия Янаевна. Фрользенский район, ТИП-23. Чернышов Константин Валерьевич, пожалуйста. Фрузинский район, ТИП-23. Доброе утро, Дмитрий Александрович. Доброе утро, коллеги. Чернышов Константин Валерьевич, зампред. Ирина находится в очередном отпуске. Ну, работа комиссии проводится в штатном режиме. В настоящее время ведется в том числе выдача удостоверений э, членов ГУИК. 90% переданы на ламинирование, 10% не переданы, поскольку на них предоставлены еще все фотографии, всеми членами. Также на этой неделе будет проведена работа с картами границ, участков избирательных комиссий. Наклад закончен. Благодарю вас, Константин Валерьевич. Четыре номер 29. Свет Николаевичу Станова, на одним пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Работа территориальной избирательной комиссии номер 29 идет в штатном режиме. На прошлой неделе мы завершили дистанционный этап обучения назначенных членов участковых избирательных комиссий. Сертификаты получили 40 назначенных председателей участковых избирательных комиссий. Мы привели изучение результатов этого тестирования, составили рейтинг участковых избирателей и в настоящее время анализируем те ошибки, которые допущены запущены для того, чтобы на коллективы программы обучения на текущей неделе заседания территориальной избирательной комиссии не планируется. Но мы запланировали совместно с представителями администрации Крундинского района продолжение работы по переводу участков со вторых на первый этаже. Запланирован выезд на объекты, соответственно, мы посетим три участковые комиссии и посмотрим, реально ли рассмотреть возможности перевода на первый этаж. Проводим работу по уточнению границ, работаем с картами. На пятницу запланировано совместно. С территориальной комиссией номер 23. Большое совещание, на которое мы планируем пригласить председателей избирательных комиссий муниципальных образований, представителей администрации Грунденского района, с которыми мы работаем в тесном контакте. И еще раз поговорить о границах, о проектах СМИ на проведение выборной кампании 2019 года. На этом доклад закончен. Благодарю вас, Центральный район, ТИК номер 16, Зимского переговора Дмитриевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. ТИК номер 16 работает в штатном режиме. Ответы на запросы Санкт-Петербургской комиссии были направлены вовремя. Проводится анализ тестирования 90 вопросов. И на этой неделе у нас большое обучающее мероприятие совместно с ТИКом-30, председатели, заместители и секретари. Поэтому... Э эту неделю посвящаем вот этому большому обучению. Также совместно с администрацией мы продолжаем работу по переносу э помещений для голосования на первые этажи с выездом на места. И продолжаем работу с планшетами по уточнению границ. Доклад окончен. Благодарю, Василия Дмитриевна. Тип номер 30. Соколов Владимир Александрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги! В продолжение слов Елены Дмитриевны хотел бы только дополнить, что помимо той работы, о которой она уже сказала, тип номер 30 работает над планом работы секции номер 2 коллекционного совета председателей, заседание которого состоялось на прошлой неделе, а также оказано методическое сопровождение деятельности администрации по образованию нового избирательного участка номер 2269 на Днепропетровской улице. Доклад окончен. Доклад окончен. В нашей работе принимают и председатели избирательной комиссии муниципальных образований, обращаясь к территории. Есть ли вопросы, кто желает выступить по линии избирательной комиссии муниципальных образований? Нет вопросов. Хорошо. У, у членов городской избирательной комиссии стран решающего голоса если объективно дополнение вопроса. Не вопросов. Подходим к завершению нашей э, сегодняшней встречи. Значит, э, все работаем по своим планам. Значит, э, готовим, изучаем э, вопросы, которые могут быть э, подняты и нанести, так сказать, нам неудобства во время проведения подготовки к выборам. Продолжаем, продолжаем обучение, готовим резервы, значит, взаимодействуем, оттачиваем наше взаимодействие с администрацией района, оттачиваем взаимодействие с правоохранительной системой, Значит, председателем территориальных и избирательных комиссий работаем с участковыми избирательными комиссиями. С каждым, с каждым, я подчеркиваю, членом избирательной участковой избирательной комиссии продолжаем наше конструктивное взаимодействие с избирательными комиссиями муниципальных образований. Благодарю всех за работу. Успеха нам. Всего доброго.